Дня на уборку, и все готово к приходу гостей. Кроме вас. Ни макияжа, ни наряда, ни прически. Так получается, что каждый год, готовясь к празднику, ты суетишься, что-то быстро готовишь, что-то быстро убираешься. И в итоге смотришь на часы, осталось 15-10 минут, тебе надо за это время накраситься, одеться красиво, делать прическу. Время пошло. 5 минут на праздничный макияж. Все мы за год устали, и чтобы скрыть следы усталости на лице, нужно воспользоваться корректором и нанести немножко на нижний век и быстро-быстро растушевать. На тональный крем, румяна, тени нет времени и не нужно. Можно обойтись пудрой. Для легкого макияжа достаточно два оттенка пудра, светлого и темного. Светлый мы наносим по всей поверхности лица, а темно мы используем как акцент. Наносим только на скулы и можем даже при помощи темного оттенка пудры сделать э, легкие тени на глаза. Припудриваем веки пальцами. Так быстрее. Немного туши на верхней реснице осталось накрасить губы блеском. Вы только что убирались, держали в руках тяжелый пылесос, у вас наверняка дрожат руки, поэтому с яркой помадой лучше не связывайтесь, ну, иначе будете долго управлять в случае непопадания на губы. Счет идет на минуты. Пять на прическу. Для того, чтобы сделать прическу быстро, достаточно иметь лак и две шпильки. Слегка начесываем волосы, собираем их и закручиваем вокруг головы. Вот так. Закрепляем шпильками. Немного лака – вечерняя прическа готова. Не забудьте надеть красивые сережки. Это подчеркнет прическу и сделает ее более нарядной. Если вы до сих пор не решили, в чем встречать Новый год, и сейчас не стоит долго раздумывать. Праздничный наряд можно соорудить из того, что есть под рукой. Достаточно иметь обычное платье и платок. Завязываем платок на талии. Концы закручиваем розочкой. На все про все 15 минут. У вас еще осталось время загадать желание. С Новым годом! Хочу пожелать, чтобы мы все, наконец, забыли про осуждение. Не будем друг друга осуждать. Будем все принимать с любовью, с терпением. И просыпаться всегда с любовью и с добротой в сердце.